Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. И мы продолжаем с вами путешествовать по северу Испании и в частности по загадочной стране Баск. Сегодня я вас приглашаю на прогулку по рыбацкому городку Гитария. Невероятно красивый, хоть и очень маленький городок. В Гитарии проживает всего около двух с половиной тысяч человек, которые в основном занимаются туризмом, сельским хозяйством и рыболовством. А в этом небольшом городке есть прекрасный пляж с красивым баским именем Малькорбе Ондарца. Это пляж с золотым песком, с спокойной водой и его протяженность почти полкилометра. Кстати, для меня это основной пляж, на котором я а, купаюсь. Даже сейчас, несмотря на то, что уже на дворе ноябрь месяц, я еще продолжаю свои водные процедуры. А теперь давайте прогуляемся по историческому центру гитарии. Здесь можно встретить средневековые дома-башни, характерные для Севера Испании в период Средневековья. Дома-знати, которые построены в горном стиле или, как это по-испански звучит, в стиле монтаньес. А если прогуляться по его узким историческим улочкам, то даже можно увидеть дом, который был построен в готическом стиле и прекрасно сохранился до наших дней. Поговаривают, что в нем есть средневековое подземелье для хранения вин. На некоторых домах сохранились гербы знатных семей чего что сейчас рядом с этими гербами можно увидеть вот так вот запросто сушится белье. Главная улица города гитария это прежде всего множество баров и ресторанов И если сюда а вы попадете ближе к обеду, то сразу почувствуете аромат этого города. А для гитарии характерны вот такие вот жаровни, встроенные прямо в стены по центру города, на которых жарят рыбу. Рыба на углях – главное блюдо этого города. Вот в этом баре даже посмотрите, люстры сделаны из железных жаровин для рыбы. Городок Гитария славится своими знаменитыми уроженцами, в частности, в этом доме родилась Попита Эмбель, мама самого знаменитого тенора Испании Пласида Доминго. Главной архитектурной достопримечательностью Гитарии является церковь Святого Спасителя, или Сан Сальвадор по-испански. Это сооружение в готическом стиле объявлено национальным памятником. Ее строительство датируется как минимум XIV веком. Несмотря на то, что церковь имеет достаточно скромное внутреннее убранство, а на месте алтаря только деревянное распятие, этот храм имеет особое значение не только в жизни городка Гитария, но и для всей провинции Гипускуа. Так как именно в здании этой церкви в XIV веке проходили заседания хунты провинции Гипускуа, и городок на этот период становился главным политическим центром провинции. Башня Инквизиции является самой старой частью храма Святого Спасителя, а сама церковь является частью средневековой городской стены, охранявшей город от нападений с моря. В аккурат под алтарной частью церкви находятся городские ворота-туннель Катрапона, соединяющий исторический центр Гитарии с его рыболовецким портом. Океан Всегда была основой экономики этого места. В историческом центре гитарии найдены руины поселка Китобоев, которые датируются первым веком до нашей эры. А современная же гитария была основана королем Наварры санч IV в конце XII века, тоже как Китобойного порта. Но в 17 веке охота на бискайского кита была запрещена и рыбаки переквалифицируются на сардины, мерлусу, морского окуня, ну и конечно же на контрабанду. Поэтому неудивительно, что среди столь опытных рыбаков-мореходов появляется персонаж, вошедший в мировую историю мореплавания. Именно в городке Гитария родился и получил свои главные навыки мореходства Хуан Себастьян Элькана, человек, который 500 лет назад первым обогнул земной шар. Хуан Себастьян Элькана был участником экспедиции Фернанда Магеллана и возглавил эту же экспедицию после гибели самого Магеллана, привел корабли к порту Испании, тем самым завершив первое в мире кругосветное путешествие. Перед обедом в Гитарии принято посидеть в порту на террасе с красивым видом, чтобы выпить бокал местного белого вина Чакали с жареными кальмарами. Город Гитария является центром одноименного винодельческого региона, где выращивают виноград для вин сорта Чакали, автохтонного вина страны Басков, которое вы нигде за пределами региона не попробуете. Виноградники в основном растут на склонах обращенных к океану, поэтому про вино Чакали говорят, что это вино которое пропитана ароматом океана, и это самое лучшее вино для рыбы и морепродуктов. За спиной находится дом одного из самых выдающихся уроженцев городка Гитария, кутюрье от Бога, кутюрье всех королевских домов первой половины XX века, самого влиятельного кутюрье 20 века Кристоболя-Баленсиага. А рядом к этому дому прилегает музей моды Кристоболя-Баленсиага, в котором собрано более трех с половиной тысяч экспонатов. Родился Кристоболь Баленсиага в простой семье. Папа его был рыбаком, как и большинство мужчин гитарии в те времена. Мама – портниха, и поэтому юного Кристоболя в возрасте 13 лет отдали в подмастерие портному. Уже в 24 года он открыл свой первый модный дом в Сан-Себастьяне. Затем Мадрид, Париж и на пике славы он прослыл как кутюрье императриц. Ну вот и закончилась наша прогулка по рыбацкому городку э, Гитария. Если вам понравился этот мой выпуск, то там вот внизу, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте поделиться в своих соцсетях с друзьями, не будьте жадинами. Всем пока-пока, до новых выпусков!